Здесь будет играть музыка, будут загорать собственники и будут слышны радостные, слышен радостный смех. И вот здесь будете вы парковаться. В наличии в продаже машина-места. Конечно же, безопасно, сверху у нас телобат здесь уже живут люди. Заходите на ремонт, делайте ремонт, прописывайтесь, если хотите. Обратите внимание, это просто хорошая, правильная форма, квадрат, который ровно делится пополам. Два больших панорамных окна, высота потолков около 4,80, а то и 4 метров, двухуровневую хату-квартиру сделаете. Уважаемые, огромный привет, мы в городе Сочи, знаменитый город который нравится всем я думаю вам он тоже нравится если вы смотрите мой канал дорогие уважаемые друзья сегодня к вашему вниманию я думаю вы уже догадались да это жилой комплекс атлас вот он с собственной персоной оборачиваюсь я и показываю вот это наше пятиэтажное строение и есть жилой комплекс атлас в общем в данный момент здесь у нас сделки регистрируются в рост по договору купли-продажи это наш пока еще пока зеленый бассейн. Здесь наша импровизированная зона пати для проведения мероприятий. И идемте, дорогие друзья, я вот так вот вам покажу. Это наша сауна. А здесь, конечно же, будут лежать Зонированы друг от друга люди отдыхать загорать ну или просто как говорится уединиться да тем кому не хочется ехать на море вот тут они будут лежать у своего бассейна смотреть на допустим какое-то увеселительное мероприятие в это лето комплекс будет работать если хотите даже скажу качать, да качать ну в плане того что все как говорится здесь будет играть музыка будут загорать собственники и будут слышны радостные слышен радостный смех. Так, сразу же атлас вот, собственно персоны есть варианты на первом этаже двухуровневые, есть на втором, на третьем, на четвертом, короче вариантов полно. Было у вас желание купить, а варианты я найду. этого я думаю, знаете. Спускаемся сюда, смотрим, это наш подземный паркинг. В нем тоже продаются машина места, можете купить и Оформить в Росреестре по договору купли-продажи и прекрасно парковать свой автомобиль, как говорил Якубович. Автомобиль! И вот здесь будете вы парковаться. В наличии в продаже машина-места. Конечно же, безопасно. Сверху у нас стелобат. Естественно, потолок у нас бетонированный. Здесь вы припарковали свой автомобиль от снега. Снега у нас как бы не бывает, но иногда выпадает. От града, от дождя, если хотите, от солнца. Припаркуете здесь свою машину и будете счастливы. И э, сделки у нас тоже по паркингу буквально уже начинают регистрироваться по договору купли-продажи с регистрацией в Росреестре. Идемте теперь немножечко пройдем. У меня есть предложение по квартирам в жилом комплексе Атлас, хоть в корпусе 1, хоть в корпусе 2. Но это я умолчу, лучше обращайтесь в личку. Идем, идем смотреть нашу красоту. Все, финиш, финиш, финишная прямая у нашего жилого комплекса. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. И все, здесь уже живут люди. Заходите на ремонт, делайте ремонт, прописывайтесь, если хотите. В общем, проходит даже ипотека. С этой стороны комплекс полностью готов. Сейчас посмотрим, как у наш жилой комплекс выглядит изнутри. Что у нас там внутри, дорогие мои? Как выглядят подъезды? Сразу же хочу сказать, то, что мы находимся, по сути дела, ну, хоть это и Хостинский район, но причисляю я все это удовольствие к Центральному. По какой причине? Ну, хотя бы даже по той причине, что это улица транспортная. Здесь у нас ехать до микрорайона Светланы на лековом автомобиле максимум 5 минут. До Маримола максимум 5 минут. До, если мы возьмем до моря, то же самое, 5 минут. На легковом автомобиле мы во все дыры и места, куда нам надо попасть, мы попадаем запросто. Вот это входная группа с этой стороны. Но есть еще входная группа с той стороны, со стороны бассейна. Ну, давайте зайдем отсюда. Смотрим ступенечки, пандус. Идем, посмотрим готовность комплекса на первом... Ну, по сути дела, это не первый этаж, Ну, зона ресепшена. Это у нас наш ресепшен. Так, что-то давайте-ка зайдем консьержу, если открыто. Здесь будет сидеть консьерж. А что не открывается, не пойму. Кошмалый, что ли. Зафиксировали никак. как Все, ништяк. Здравствуйте. Куда приперлись, проходите. Вот тут будет уничтожить консьерж. Я думаю, тебе сложно догадаться. Будет сидеть консьерж или консьержка. Закрываем. Вот так вот выглядит подъезд, керамогранит, на стенах э, декоративная щекатурка. Ну и, в общем, у нас здесь есть еще лифт. Не поверите, реально застройщик здесь планирует установить лифт. Конечно же, лифт еще пока не установлен. Он, как говорится, в процессе. В процессе, смотрим туда, угу. Эй. Эй. Эй. это у нас шахта лифта. В общем, давайте смотреть какие-то... Варианты, Правильно? Правильно. Конечно же, вы же знаете, у меня ручки шаловливые, я сразу же иду трогать двери. <coughs> Давайте на примере вот эта квартира. Вот такую квартиру <coughs> я могу вам организовать от 6,5 миллионов рублей. Вот такие вот варианты с вот такими вот высокими потолками. Обратите внимание, это просто хорошая, правильная форма квадрат, который ровно делится пополам. Идеально выделяется санузел. Идеально ставим перегородочку посередине, это, грубо говоря, у нас кухня, это у нас с балкончиком, там у нас балкончик, там у нас тут вот, пожалуйста, гардеробка, спальня. Прекрасно, идеально планируется. Что у нас тут по дверям? Двери. Двери нормальные, можно не менять, неплохие и не консервная банка. Как люблю я говорить, то есть они вроде бы, видите, да? Нормально работают, толстенькие, и выглядят вроде бы тоже более-менее неплохо. Самая фишка того, что у нас здесь есть предложения, а точнее колодовые от 1 900 000. Вы, конечно же, не поверите, скажете, да быть этого не может. А у меня есть, звоните срочно. Также смотрим все совершенно. Разные планировки, разные квартиры. Давайте на примере вот такой вот... Квартиры, Хрентичо, скажите, правильно, да? Ну вот, вот, такая планировочка здесь есть, да? Давайте примерно вначале посмотрим, как эта квартира выглядит, когда она в черновой, без стяжки, штукатурки, перегородок и так далее. А потом посмотрим, как эти квартиры выглядят, когда уже в максимальной готовности. Такие варианты квартир есть от 7 миллионов рублей. Площадь большая, но она вытянута. Вытянута, как хрен собачий. Смотрите, это у нас санузел. Идем далее. Тут, короче, либо оттуда вход, либо отсюда какая-нибудь гардеробка. Проходим дальше. Здесь у нас кухня, здесь у нас спальня. И вот такие вот большущие панорамные окна с балкончиком. Вон у нас балкончик. И, конечно, разворачиваемся. Смотрим еще одну такую похожую подобную. И потом покажу покажу вам, как ее можно заполонировать. Ну, давайте. Вот, на примере вот такой вот э, планировочки. Ну, это, конечно же, видите, э, эта планировочка поменьше, что-то в районе 40 квадратных метров, но просто без столба. Кому-то нравится со столбом, пожалуйста. Кому нравится без столба, дорогие друзья, пожалуйста, без столба, как говорится, любой каприз за ваши деньги. А теперь идем смотреть точно такую же квартиру, да, потому что среди вас есть такие, которые уже купили, а среди вас есть еще такие, которые хотят купить. И кто-то из вас купит вот эти вот сосесоны вытянутый Вот точно такая же, как предыдущие. Видите, как они с ранузел обыграли. Вот они его сюда запрятали. Плохо видно. Перегородка. Проходим. У -у -у, э -э -э, и все. Видали, да? И вот такой вот, как говорится, хрен собачий. Да, там был столб, вон они его в стену зашили. И все, здесь у нас, вот видите, вот в синий стол Кухня, такая вот кухня Судя по всему, здесь будет столик С выходом на балкончик И здесь у нас вот кровать, да? Где кровать? Не вижу пока Ну вот тут, наверное, телевизор Да, вот так какой-нибудь раскладной диванчик Кровать напротив Прикольно. Ну, и вот такие варианты от 7 миллионов рублей. Площади это будут 40 квадратных метров. Моя задача сейчас, чтобы вы сориентировались и поняли, какие варианты у нас есть и как можно их распланировать. Смотрим варианты в комплексе Атлас. Смотрим, дорогие друзья. Вот так вот он выглядит внешне. Вид на внутренний двор. И вот видим, что мы видим. Видим Ахун, Ахун, которая у нас э, вскрылась в небе, в облаках. И смотрим один из вариантов. Это у нас вот такая вот м -м, студия, но она зонируемая, Большая. Видите, большое панорамное окно. Здесь у нас зона санузла. В общем, квартира у нас городец. Как бы кто-то из вас скажет, а что ты городишь? Дорогие друзья, да ладно. Не... <смех> Нормально она городится. И вы тоже будете городить. Самое главное, решитесь. Здесь можно сделать второй ярус, второй уровень. Залезть вон туда. Понимаете, да? То есть можно туда прыгнуть. Второй ярус детей, а ну пошли нафиг туда наверх, не мешайтесь. Смотрим далее, да, вот такую квартиру, вот к примеру, да, вот такую квартиру, да, с высоченными потолками, можно купить от 6 мультусионов, рубликов. Скажите, что у тебя все по 6? Ну у меня есть и за 6, и за 7, и за 8. ну называю все варианты. Следующая хата-квартира, это вот, видите, там окно было справа, тут окно, видите, слева. Как говорится, Ой, ручка отвалилась, вы этого не видите ли. Я ее сейчас прикреплю, как только закончу. Видать, не закрепили. А тут что-то дверь больно хорошая, или мне кажется, немножечко другая цветовая гамма. Да нет, такая же, как и там. Ладно, смотрим. Вот вам однушка за 6,5 миллионов рублей. Ну, 6700, там, 6600, вот такая вот, смотрите. Два больших панорамных окна, высота потолков около 480, наверное, а то и 4 метров. Двухуровневую хату-квартиру сделаете. Раз-два, идеально. Здесь у вас спальня, здесь у вас кухня, здесь у вас санузел и все центральные коммуникации. Ну, плохо, дорогие друзья, в центральном районе купить большую площадь, порядка 40 квадратных метров, ну пусть 38, и вот вот такую вот хату-квартиру купить. Хреново, что ли? Смотрите, вон вам еще балкон. Вышли на балкон, сидите, балдейте, кукуйте, я не знаю, бал, кукарику кричите, что хотите. Видите, да? Вот все, пожалуйста, видите? Пожалуйста, там у вас кухня, тут у вас санузел, здесь у вас гардеробка, и разворачиваемся, и вуаля, спальня с балконом. Красота! Недорогие варианты, фишка нашего атласа. А здесь, видите, такая квартирка побольше, она получается у нас порядка 44 квадратных метров, 45, там что, 44, да, вот в это, вот в таком вот плане выходит. Она у нас, видите, санузел левее, кухня большущий гардеробчику, вот тут, вот, где я стою, сейчас развернусь, и там у нас еще балкончик не забываем, классные планировочки от правильных до дебильных, все у нас здесь есть и на здоровых, и не до, и не, не на дообследованных, поэтому выбираем из какой мы категории, и звоним мне, и вот даже вот такая вот хрень есть, видите, да? Хрень хреньтичок, как, в общем, рогатка, Хик -хик -хик -хик. вот так, Это балкончик большой, большие панорамные окна с видом на басик. И вот такие вот тоже высоченные потоки. Вариантов жуй не хочу. Выбирай, покупай. Договор купли-продажи оформляй. Начинай делать ремонт, живи. И, конечно же, ЮДВ. Благодари ну и дорогие друзья давайте закругляться закругляемся и подводим итоги есть кладовые от миллиона 900 000, то есть вы можете купить кладовую 30 квадратных метров за миллион 900 и хранить там всякое барахло или жить в ней а можете купить квартиру от 6 миллионов рублей площадью минимально 35-40 квадратных метров и тоже жить в ней здесь есть большие площади по цене маленькой а есть маленькие по большой цене в общем как говорится здесь можно выбрать то что вам а, больше подойдет. В общем, попросту говоря, простыми словами, здесь можно купить дешево, дешево, большую площадь. И сразу же оформить в собственность безопасно и проживать. И, как говорится, если вы за безопасную сделку, за большую площадь и маленькую цену, жду вашего звонка. А теперь, дорогие друзья, вы видели, как выглядит дом. Вот он, который у нас все, люди живут, идут ремонты. И вот так он должен был выглядеть. В готовом варианте будет так. Ну, в принципе, он уже готов. Даже если я обернусь, вы увидите и поймете. Осталось только доделать маленькие нюансы, вычистить бассейн, поставить вот эти вот зонтики, лежаки. И вуаля! Атлас живи! Мой номер 8-918. 880 07 47, звать меня Дима ЮДВ, жду вашего звонка, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся, пока, звоните, не стесняйтесь.